городского поселения Александр Васильевич Кошлаков. Уважаемые Павлоградцы, гости нашего праздника, участники соревнований, мы рады приветствовать вас здесь, на Павлоградской земле. Хотелось бы сегодня пожелать всем участникам соревнований, всем гостям нашего праздника. Хорошо. защитнику обского хоккейного клуба «Авангард», почетному гражданину Павлоградского района Денису Владиславовичу Кулешу. Хозяева праздника приветствуют своих гостей. Гостей соревнований хлебом с солью. На Руси есть вечные святыни, в них надежда, вера и любовь. С хлебом солью, слитого единого средоточие мудрости веков. Символ дружбы, мира и согласия, хлеб да соль, столетия спустя, как залог и пожелание счастья преподносят дорогим гостям. Я Ольга, королева района. 2016 предоставляется кандидатом мастера спорта многократному призеру и чемпиону районных соревнований по субботнику и визитному авиатлону предыдущих областных культурных праздников севера 2014-2016 -го годов в смешанной эстопеды чемпиону России по служебному авиатлону 2015 -го года Курскому Сергею Анатольевичу, а также многократные чемпионки районов соревнований по линии по единому полиотнолу, шестикратные чемпионки областного зимнего культурно-спортивного братья консилера по полиотнолу, Лобоцевича Ларисе Михайловне и победительницы муниципальных сетапов фирменской олимпиады фактической культуры и федературы и биологии и чемпионки района пожарных сил в 2016-2012 году. Члены сборной команды по благородному району подорожья Александрия Анатольевича. участникам соревнований. Моими победами гордиться и к новым победам стремиться. Души, души! Наш так, да! Хорошо! Джури, дури, не давай! Не давай! Эй, пойдет, Аль, выхода нет Хорошо! Вот, вот. Только ворота делай! Ворота! Коля, корабль, дали, дали, пошел! Дали, дали! Твой, твой, твой, не дай, дали! Быстрее, быстрее, назад, назад! Давай, Петр Петрович, 13. Ну что, Виктор Николаевич, будет у тебя желающий или нет? Желающий.